Здравствуй, мир! На повестке дня новая версия Rossignol Super 7 а, Sky 7 версии HD этого года, в этом году добавил с ним HD и мы на АИСПО отмечали, что видимо там что-то должно измениться радикально и на тестах надо проверить на тестах проверили Честно скажу, никакого хода я не заметил Лыжа как была, так и осталась Ровно такой же И изменения, в общем-то, наверное, если они где-то есть То только в одном аспекте, который я сейчас вам и скажу Значит, ну давайте для тех, кто все-таки там Может быть первый раз смотрит именно этот тест И интересуется именно лыжами, Вот именно о них Без оглядки на то, что было до, до ХД а, Хорошая, в общем-то, лыжа достаточно универсальная, такого уровня среднего, при том среднего не по качеству, там не по классу, там начинки и так далее, а именно среднего, именно по катанию значит она э -э... Клонна к маневрированию, к короткому повороту За счет огромнейшего своего рокера с двух сторон Она легко входит в короткий поворот, позволяет зажиматься вот, И дает хорошую короткую дугу вот. Но при этом, при всем, она, во-первых, не теряет в ней стабильности И не надо за ней следить Во-вторых, при желании распустить ее, вы можете в ее не, не вдавливать в поворот Не сгибать в дугу, продавливая центр да, Немножко отпустить ее за счет ног и она, в общем-то, достаточно стабильно идет и в длинной дуге тоже, потому что середина это чувствуется, у нее, в принципе, хорошая такая, уверенно жесткая, она работает реально. То есть можно и быстренько, можно и коротенько. Видимо, там как-то за счет сотовой структуры носы достаточно легкие и действительно они даже в непригруженном состоянии, в общем-то, не дребезжат. Ну вот, за счет этого я могу точно сказать, что лыжа в России точно может быть популярной В принципе, Макатов ее советовать там очень большому кругу райдеров Которые, собственно, там либо начинают фрирайдить Либо как-то может просто фрирайдят для разнообразия в катании, для удовольствия Вот это вот тот вариант То есть вы же, с которой вы не будете думать Там пройдете, не пройдете, там и как ее управлять То есть будет легкий вход во фрирайд не надо париться будет сильно, как бы Что я делаю не так То есть вот я ее тестил в Ростовке 188 Она мне а, показалась очень уверенной и маневренной И легко управляемой И вообще никаких проблем не было и могу сказать, что в сравнении с аналогами, она, ну, более чем хороша в, этом, в этих аспектах. Вот, в катании, о, по весу, значит, по... Скитуру и по с рюкзаком, по с рюкзаком скорее да, по скитуру скорее нет Скорее нет за счет рокера, за счет э, бокового выреза, который вроде как бы с одной стороны стабильный, достаточно ровный Но за счет рокера я не думаю, что на траверсах, на скитуре, на комусах лыжи будет хорошо идти Хотя, в общем-то, я ни разу не помню, чтобы кто-то говорил, что это отличная лыжа для скитура То есть скитур у нее исключительно такой, альтернативный, конечно, можно, но, честно говоря, и как бы и но ну, если только совсем редко, совсем мало и совсем в качестве факультатива. Ну, вот, в остальном, да, хорошие лыжи под определенное катание, под определенных райдеров. Очень даже весело и здорово. И, честно говоря, вот мне на контрасте тех лыж, которые у меня были до них, мне было вообще по фану и зашибись. И хотелось даже покататься, а не сниматься. Вот. Ставьте лайки, если можете покупать, читайте, подписывайтесь. Пока.